Начали, начали. То же самое все делаем Да, да. да. Поделаем тоже самое. Только так, сейчас молчим, молчим, молчим. Просто сейчас звук идет, пишет звук. Начали? Че? А что молчим? Больше эмоций поем. Мы, Мы молчим. Вы поете, да. Yeah. Стоп, убери ногу оттуда, не садись на ногу, опустись ниже.